Здравствуйте! В этом уроке создадим простейший футаж из статичного изображения. Удалим футаж, который мы использовали на прошлом уроке. И на его место переместим какой-либо градиентный фон. Его вы можете создать при помощи графического редактора GIMP, а затем использовать в KDN Live. Щелкните правой кнопкой мыши по фону и из контекстного меню выберите раздел «Добавить видеоэффект», пункт «Distort». Передвиньте регуляторы амплитуда и частота до достижения нужного результата. Просмотрите получившийся результат. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.